Добрый день, с вами Оксана Киринова. Прежде всего я адресую свой маленький такой ролик, свое видео с женщинам. Почему? Потому что на женщине сегодня все. Комфорт, уют, благополучие семьи, атмосфера эмоциональная, которая царит в доме. И, конечно же, нам хочется, чтобы мы жили в изобилии, в роскоши. Если вы не знаете этот путь, если вы запутались, и у вас какие-то затыки день за днем, пишите мне. Я сама прошла. Наши родители всегда жили на зарплату, потому что в Советском Союзе мы жили от зарплаты до зарплаты. И сегодня, когда есть возможность иметь немножко больше денег, многие пугаются этой возможности. Они даже не денег пугаются, а возможности. И если человек не готов к этому, то есть специальные методики, как это преодолеть, как пустить деньги в свою жизнь, как изменить себя, изменить свою обстановку в семье, изменить все и жить действительно в роскоши в здоровье, в красоте и с очень приятными и милыми единомышленниками. Вам это интересно? Пожалуйста, пишите мне, и мы обязательно с вами выйдем на консультацию. Я подарю вам 30 минут, и за это время мы простроим вашу стратегию роста, развития, финансового благополучия и поймем, что же вам действительно необходимо в данный момент сделать. До свидания! С вами была Оксана Кириллова. Используйте свой шанс.